Феспект в натуре. Блять, реально есть какая-то тема такая. Феспект в натуре дизреспект, флэнси Давайте. Сюда. Сюда. Надо как-то сейчас не обосраться, чтобы ролик. Давайте все, смотрим. Реально есть. Я, я думал, не существует ничего подобного. Было интересно и хороший, они кринжовышек. смене меня не кринжанули жестко. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. После сегодняшнего видеоролика моя шкала социального рейтинга у Фиспекта падает еще ниже. Если до выхода ролика свэш говна поешь, у меня был нулевой рейтинг, а после него минусовой, то сейчас у меня будет примерно минус дохуильярд. Mm -hmm. Кому не похуй? Ты кто? У тебя, ты ты где-то уже успел нафармить социальный рейтинг? чтобы он у тебя падал. Этот обзор нельзя назвать полностью негативным, потому что к Фиспекту я отношусь даже очень положительно. Я как бы... А почему тогда это это это в натуре дизреспект чуть чуть за противоречие на противоречие То есть ты ко мне относишься положительно зачем тогда делать на меня видосы? М а если я обижусь вот все еще его смотрю все еще сижу на стримах ролик на ютубе да еще и на стримах сидишь братанчик но так тогда какого хуя ты чё хайпа хочешь ты хуй сосик жесткий ладно извини за оскорбление ты как Фиспект лох как бы чмо да, но как бы я его смотрю, люблю. Ты как бы это, ну да, да, ну да. Что просто я на этом весь построен, бро. Короче, приветствую вас на втором не негативном обзоре на этом канале. Это опять же смешанный обзор, как был на Панча в свое время. Всем здоровая Панчин, всем здоровая Панчин с текста. Ты чё, Несмотря на то, что Фиспект мне очень даже симпатизирует. Таблячность. Да, ну, наверное, правильно сказал, да? Думаю, да Грехи у него все-таки есть, и моменты, с которыми я не согласен, тоже yeah. имеются, и сегодня мы будем их разбирать. Здорово, народ, короче да, здорово всем, меня зовут Данил Бордов, не Флэнси я, Флэнси, это мой канал, вы зашли на канал Флэнси, мой канал. Да, блядь, очень важно очень интересно. Непало, Сука минута 13 мы только ты даже рекламу не вставил хоть бы рекламку, блядь, вставил чтобы, ну, типа, с минуты начать ролик нормально было. Ну, здорово, очмошник, епта давно не слышались. Че, разъебал Подожди, подожди, автор данного видеоканала не несет в себе цель оскорбить или же задеть чувства маленьких детишек Убедительная просьба, идите нахуй Очень смешно, очень позитивно, очень э, посторонично, что самое главное Очень смешно Кого-то ты, наверное, этим задел и показал, насколько ты выше всех остальных, вот как ты пишешь, детишек Ну и послание нахуй, просто без причина. Так, немного новостей. Криштиану Роналду остается в зените. Так выглядит преданность. И тут картинка такая вот. Mm -hmm. вот, вот, ребят, посмотрите. Я думаю, это как раз-таки новость, которую мы заслуживаем, которой нам не хватало, особенно на таком видеоролике. Где профиспект? Сука, минута 30. Хоть что-то про меня скажешь, кроме того, что ты меня любишь, блядь? Аааа! <звы> Итак, как я уже говорил, спекта я довольно-таки активно смотрел, но некоторые моменты мы сейчас будем разбирать по Мы поняли, что ты меня любишь, хочешь отсосать мне за лупу, но, блядь, можно уже по факту что-нибудь сказать в мою сторону? Come. Я yeah. хочу узнать, в чем я не прав. И первый момент, который меня нереально сильно бесит в тебе, Данил, мой друг, мой родной, ближайший. Он, он знал, что я буду смотреть ролик. Если бы не вы, я даже бы, ну, не, не, не ебал бы, что такое существует, если честно. Но он знал. Я тоже Данилка, кстати. Итак, как вы знаете, а может и не знаете, но если вы сюда зашли, значит вы, наверное, смотрите эффекты, и вы знаете. блять, спасибо, еще 10 раз одно и то же слово назову. Есть заболевание, как которая называется... Конглобатные угри. Да. Но у него есть заболевание, с которым ему, в общем, нельзя есть сахар. Да. Да. с вами сахар. И со мной что-то будет делать, Владик. Как только Данилка узнал про то, что у него есть подобное заболевание, он yes. полностью сказал... Ты долбоёв, <с> ты долбоёв. Конглобатные угри — это не про сахар. Это конкретно вот про, про конглобатные угри. А то, что сахар нельзя есть, это инсулиновая резистентность. Первый подъёб его моментально. Он скорее... Это, это когда ролик вышел? Подожди. 11 декабря, ну да, получается, после вот этого Фокус 27 ноября. Но если он за пару дней вот сделает этот ролик, типа, э, конглобатные угри никак не связаны с сахаром. Это инсулиновая резистентность. Я в ролике прямо об этом и говорю: что э, нашли новую болезнь, новые приколы, из-за чего мне нельзя есть сахар. Рай неоднократно поливал его грязью. Тут, в принципе, по факту, сахар это ебаная хуйня. Ставьте квас, если считаете так же. Сахар это плохо, не жрите его в больших количествах, но речь идет лишь о больших количествах. Надо расскажи, расскажи это диабетикам, которым в принципе нельзя никаком виде сахара ни в большом, ни в маленьком, блядь, ни в микроскопическом. Расскажи это диабетикам, а инсулиновая это преддиабетовое состояние. Еще раз напоминаю. На самом деле я лично считаю, что Фиспект немного поехал на теме сахара, так как если просто к нему относиться так с негативом, это абсолютно нормально, то хуй сосить его на каждом шагу и ибо... быть. Нет, ты долбоев, ты долбоев. Расскажи это диабетикам, которые буквально вот от той ложечки сахара, которую ты показал, могут умереть. Прям в прямом смысле умереть. Вот они скушали вот эту ложечку сахара, даже половинку этой ложечки сахара, они могут умереть. Расскажи это им. Расскажи, в чем и не прав, что это э, помешано на том, что вот сахар это зло. Да, это зло, я также это считаю. Если у тебя с организмом все нормально, даже риты, сколько Угодно, Боже, мне поебать абсолютно. Но что ты пытаешься сейчас кому-то доказать, типа, что я в чем-то не прав? Мне запретили. И диабетики реально могут умереть, блять, от сахара. Каким-то ярым антифанатом это немного странно. Чего стоит только его предъявы к фруктам, к фруктам, блять. Инфа не проверенная. мне писал его постоянно зритель об этом. Я как бы не ставлю. Внимание. Сколько ложек э, сах с, са, сахара в яблоке, допустим? 25 граммов углеводов, около 4 гра... чайная ложка сахара весит около 4 граммов, около 6 чайных ложек в одном яблоке В чем я не прав, я не понимаю, в чем я, блять, не прав, ну глюкоза, фруктоза, блять, один хуй это сахар, повышает инсулиновый индекс Блять, чел вообще не разобрался в теме, вообще, вообще, блять, никак ну, сахар это нормально, чё, блядь, вы, у вас диабетик, вы инсулиновой резистентности? Ну, кушайте сахар, кушайте яблоки, чё ты к фруктам приебался, блядь? Подумаешь, 6 ложек в одном яблоке, да жри ты яблоки, подумай, Подумаешь, ты умрешь. хуй с ним. Чел, ты занимаешься конкретной пропагандой, блядь, не знаю... Ты пытаешься сейчас оправдать, что типа все норм, а вот у чела потом, возможно, вот из-за твоего вот этой вот, э, штуки он скажет: Ну, блин, на самом деле все не так плохо, пойду покушаю. А у него инсулиновая резистентность, ему мама, мама запрещала все это время, если он послушал тебя, блядь, пошел и сожрал. И умер. Кто виноват? Ты. С собой, как его? Ответственности за этот момент, за этот материал Поэтому... я, я несу ответ... Стоп, подожди, что он сказал? Только его предъявы к фруктам К фруктам, блядь да. Инфа непроверенная, мне писал его постоянно зритель об этом Я как бы не ставлю под собой Как его? Ответственности за этот момент, за этот материал Поэтому я по факту сейчас кринжовый выстрел делаю Но я разъебу тейк, которого возможно даже не существует Чувак, фрукты никаким образом На твое здоровье негативно не влияют Потому что фруктоза не равно сахар Блядь, в чистом виде Поэтому предъявы за сахар это очень даже негативный момент я просто, я, я уверен, он посмотрит, загуглишь, что такое инсу, инсулин, окей? вот Берешь вот так вот, гуглишь, что такое инсулин и читаешь, что такое инсулин. А потом инсули, новый индекс э, в фруктах, вот так вот гуглишь и начинаешь, не знаю, блядь, просто нахуй по картинкам в гугле смотреть, и начинаешь смотреть инсулиновый э, индекс, и вот он, собственно, написан инсулиновый индекс. Вот это небольшой на самом деле, 20, 20 это нормально, апельсин 60 нахуй, максимально, ну типа пиздец это 100, то есть это уже все. Когда у тебя больше вроде бы 60-50, это уже пиздец, то есть это уже даже для, э, для полностью здоровых людей вредно, у тебя повышается, у тебя надпочеч, ой, чуть, ты, блядь, Поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чем нужно У тебя кровь гоняется в сахаре, ты чувствуешь себя хуёво У тебя, в принципе, портятся все органы из-за этого Ты просто можешь загуглить вот это И как это так? В апельсинах 60 э, инсулинового индекса А есть еще ещё и инсули... инсулиновый... Uh, не индекс, а как это по-другому называется? Короче, ты долбоеб. <laughs> Короче, долбоеб просто погуглит, что такое инсулин и инсулиновый индекс. Вот. Тебе а этого достаточно да? будет, просто чтобы понимать, что фрукты это такая же опасная тема и такая же сахарная тема, как фруктоза, лактоза, там, глюкоза вот это все. Это все один хуй имеет инсулиновый индекс, повышает инсулин в крови. И тебе становится от этого хуево, а диабетики от этого умирают, блять. А инсулинорезистентность это бред диабетовое состояние. Э, к чему я вообще это все сказал? Почему в принципе в моем обзоре фигурирует ебучий сахар? Спросите вы меня. А я вам скажу, потому что это мой канал и я здесь говорю, что мне по кайфу. Это все. Да, ты сейчас занимаешься конкретной хуйней. Ты, возможно, человеку с проблемами говоришь, что да не такая уж у тебя проблема, что ты паришься, блядь. кушай фрукты нахуй с инсулиновым индексом 60, нахуй, Апельсинку пельсинку скушай, дурак, блядь, и умри. Вот чем ты занимаешься. Я веду к следующему пункту, который гораздо сильнее, чем пункт про сахар. С сильнее сахара, поняли? Типа тестостерон, вся хуйня. у он, кстати, в два раза быстрее. У меня реально социальный рейтинг от такого падает? Я реально выгляжу так, будто я его ненавижу, блядь. Ммм, пупсик, а ты далеко досмотрел этот ролик. Ну, раз так... Под... Я прямо сейчас, смотрите, я не знаю, вот так вот на всякий случай сделаю. А, вот, у меня есть, короче, анализы. Анализы. Я сейчас не буду открывать, хотя я могу открыть найти, где там э, про тестостерон идет речь. Только я не знаю, как сейчас мне это найти. Но если этому человеку очень сильно нужно будет доказательство а, про тестостерон, то он может мне написать в личку. Я обязательно найду. Вам нужно доказывать а, про тестостерон? Просто это сейчас искать, я не знаю, Шесть минут 20. Там, там просто, блядь, не знаю, 10 страниц нахуй вот с этими показателями. Что за что отвечает. Я, я не ебу, это нужно искать. Мне вот доктор сказал, я это озвучил на стриме. А, конкретно искать в анализах, где это находится, я не ебу, где конкретно. Канал ссылочка будет в описании. Там много контента и эксклюзивчиков. Я жду тебя тебя ё-моё продолжай смотреть ролик дурачок Второй Можу, бунг. короче мажу блять могу короче вне стрима найти и завтра вам э, показать просто я опять же я, я сейчас боюсь открывать потому что ну как бы данные еще плюс э -э, но могу вне стрима найти э, конкретно этот момент чтобы завтра вам это показать Который меня довольно-таки сильно бесит в Это его излишняя токсичность Сука, я про себя ролик делаю или про Фиспекта Сейчас вопрос такой встает, знаете, ребром Излишняя токсичность Данилки немножко сильно поражает Чего стоит, например, то, что он не принимает мнение своих подписчиков Когда они говорят честно, а не чтобы ему поддакивать Это я говорю к тому... Как говорится, существует только два мнения Фиспекта и неправильное В чем я не прав? что он хотел сделать коврик в своем мерче Который типа совместный для мышки и Совместный для клавиатуры По факту очень неудобная и бесполезная штука ему. Почему? зрители об этом сказали, и он говорил, типа... Нет, мне сказали люди про дизайн конкретно, то, что он некрасивый. Когда мы начали разбираться, опять же, со зрителями, они сказали, что ну некрасивый. Я бы такой не взял, типа, не очень выглядит. Мне не говорили про форму, мне говорили конкретно про дизайн. А я просто, блядь, в фотошопе, нахуй, вот так вот линии, блядь, просто обозначить место, где что будет. И это уже восприняли как дизайн. Вот. Опять же, ты даже не разобрался в ситуации и не видел, что конкретно тогда происходило. Вы чё, охуели? Это офигенная идея, вы просто не выкупаете, вы тупые позеры, блядь. Да, так и делается. Когда ты будешь слушать мнение людей вокруг тебя, прислушиваться каждой хуйне, каждой критике ебаной, ты ничего не добьешься. Вот если тебе кто-то сказал, что ты, не знаю, хуево озвучиваешь, ты картавый. что ты пошел, блять, ролики озвучиваешь? Ты ж картавый, нахуй. Перестань озвучивать, иди на завод. Или не знаю, коврик у тебя говно, блять. Ну не получится у тебя ничего. Айфоны твои, хуйня, Стив Джобс, не получится у тебя ничего, Будешь такое слушать? Ну у тебя нихуя не получится, потому что ты просто, блядь, ручки вот так вот светишь. Хе-хе-хе. Ну да, есть когда ты в чем-то уверен, на процентов, ты будешь давить свою линию. Так и добиваются люди успеха. В чем я не прав, опять же, не понимаю. Существует два мнения. В общем, Даня, чтобы принимать мнение других людей, Агуза, тебе надо тренироваться. Я принимаю мнение, мнение других людей, если это мнение объективное, а не ты говно, соси жопу. Короче, смотрим дальше. Получается, вроде бы все нормально сейчас. Просто интернет вылетел. Хуели, это офигенная идея, вы просто не выкупаете, вы тупые позеры, блять. В общем, Даня, чтобы принимать мнение других людей о гузах, тебе ты ты на стримах, но подписан на нарезчиков. Прекрасно понимаю, почему у тебя в последнее время жестко портится настроение. Это связано с твоим интернет-провайдером в том числе, Сука, нет, ну за я могу как бы... Ты шаришь. Ты сто процентов посмотришь нарезку, или сейчас смотришь, или что то типа того... Блять, стрим снайпит Реально Ой, блядь, какой же тайминг последний. А как он это сделал? Он прям в видосе запрограммировал Блядь, чтобы у меня упал тис диалог Прямо сейчас но, тем не менее, твое настроение, что, блядь, чел только зашел в чат, а мне уже охота его посвать нахуй, потому что у меня проблемы да. в жизни, это немножко да. не так должно работать. Да, да, чел, это так, почему не... Ладно, ты давай. Ты зрителями. Объясни, пожалуйста, как это должно работать. Молодец, красавчик, я тоже открылся своими зрителями, поэтому я их в рот ебал. Но все-таки излишняя токсичность к своей аудитории, это немного лишнее. Напоминаю, своих подписчиков вообще в рот ебал. Также насчет невосприятия мнения других, ты не умеешь заслушивать людей до конца. А, это все было, типа? А, это все? Я, я просто думал, сейчас будут аргументы, как я должен себя вести. Ну, типа, то, что он в рот ебал подписчиков, я понял, а я излишне токсичный. Ну, типа, это просто ирония, мета-ирония. Хорошо воспитывать аудиторию, как будто вот ты на одной волне с братишками там посылаешь нахуй, йоу, там, Азазин, вот эта вот каша, все смотрели, любили. Немножко разные мы люди, знаешь. Кто-то готов терпеть идиотов просто ради цифр. Кто-то не готов терпеть идиотов ради цифр. Кому-то не нужны цифры. Кому-то нужны люди. Кто-то ценит людей, понимаешь? Они а цифры. Вот Это кардинальная разница между нами, и тебе меня просто не понять. Я не хочу сидеть с тысячами онлайна условно там да Я лучше буду сидеть вот со своими 650 зрителей ага, но зато это будет 650 зрителей это это хуйня сейчас не 650 короче условно если бы у меня был вариант получить в два раза больше зрителей, чем у меня сейчас находится, я не знаю, в какой момент ты это смотришь, или остаться с тем, что я имею, но с адекватной аудиторией, я выберу, естественно, остаться с адекватной аудиторией, потому что ничего тебе вот эти вот личности не сделают, не дадут, не покажут, не расскажут, только портят настроение, а я очень сильно вспыльчивый человек, как ты уже заметил, вот и у меня аллергены дураков. И поэтому я их в рот ебал. Но все-таки излишняя токсичность к своей аудитории это немного лишнее. Напоминаю, я своих подписчиков вообще в рот ебал. Также насчет невос... Я к своим подписчикам... Не токсичен, просто понимаешь, я им ничего не должен. Я для них делаю контент, они меня за это смотрят. Я, у меня нет такой темы, что типа я вам благодарен, я готов хуй вам отсосать за то, что вы меня смотрите. Нет, в первую очередь я делаю контент, который вы смотрите. То есть я для вас стараюсь, а вы за это меня смотрите, условно. Это взаимовыгодные отношения, Тут нет такого, что, блядь, кто-то меня смотрит просто потому, что, блядь, смотрит. По причине смотрит, потому что контент нравится, понимаешь? И тут нету такого, что типа: я что-то им должен или любить и хуй целовать сосать. Но вот на Ютубе же меня смотрят, я не могу конкретный диалог. Провести с человеком, кто он такой, что он такой Возможно дебил, а мне не нравятся дебилы Что ж я могу с этим поделать Мне гораздо приятнее лучше живется в мире Где меня не окружают дебилы Вот и все, я строю себе Такой мир, где меня не окружают дебилы Мир, где мне комфортно вот. Восприятие мнения других, ты не умеешь заслушивать людей до конца, чего стоит только Твоя попытка посмотреть ролик Никагвая. Я понимаю, Коля не не, не, не. тогда я просто не хотел Смотреть час двадцать, и я посмотрел Этот видос потом сам дебилы, слушать его очень тяжело, но ты даже не дослушивал, что он говорит, перебивал его слова и вставлял свое мнение. Дослушал вне стрима, просто не хотел это делать на стриме, час 20 уделять Никоглаю, все. Ну, типа, просто прикол в том, что я не хотел это делать на стриме. Бывает такое, знаешь, я вот в Доту играю, не хочу это делать на стриме, я драчу иногда хуй себе, не хочу это делать на стриме, хотя многие из вас бы хотели. Я не знаю. Я много чего делаю в жизни, но не на стриме, блин, бывает такое, понимаешь? По-моему, немножко ролики не так надо смотреть. Кстати, вполне вероятно, что этот ролик ты смотришь также. Mm, стоп, он сказал, что он жил в Москва-Сити. На каком-то там высоком этаже. Его попросили спуститься. Блять, я, может быть, конечно, тупой. Я никогда не был в Москва-Сити, но... Разве так выглядит двор э, многоэтажки из Москва-Сити? Где-то 80% того, что ты говоришь... я. Он э, не дослушал до конца даже потом. Э, буквально после этой фразы, если ты сейчас э, молодой человек... Э, Флэнси, посмотришь опять же ту же нарезку, чуть дальше я сказал фразу Вроде бы так выглядит двор Москва-Сити, но может быть эта фотка была сделана позже Ты не посмотрел полностью нарезку, вообще, блядь, ты вырезаешь из контекста, аллю И мне предъявляешь это, якобы это делаю я Я согласен с этим, но все-таки 20% в картину немножко портят Это знаешь, как взять да пару говна и всыпать их в бочку с мё... С Кашей. Например, хочу тебе припомнить один момент, произошедший несколько месяцев назад на твоем же стриме, на котором я присутствовал. Ты не любишь тусовку Маразма, ровно так же, как ее не люблю я. Я вообще их всех в рот ебал до, до каждого. Я не то, чтобы их не люблю. Блять, откуда он такие выводы делает Вплоть до Олега Шалашова Единственный более-менее адекватный из них чел Самый адекватный Олежа, его идеи будут актуальны всегда Но тем не менее, когда к тебе залетел сам маразм Либо его очень ярый фанат, который закидывал тебе много денег Относительно, конечно, много Он закинул тебе там 5 или 10 Это маразм был, да Но после этого ты сказал, что тебе как-то стыдно его хейтить Очевидно, что это максимально грязная попытка от Данилки Сука а чё не так? Чё так много Данилов-то, блядь, уже третий. От а Данил Тимаразма в этот раз, э, Даниилки Тимаразма подсосаться к тебе и к твоему мнению. И ты... Да, но только тут он путает, наверное, то, что он закинул денег и, и факт того, что он просто появился э, на стриме. То есть, условно, то же самое бы произошло, если бы он написал бы мне в личку. То есть, после э, того, как он закинул вот эти вот 6 тысяч, мы потом пошли поговорили с ним. Ну, и, и поговорили, как бы буквально то же самое бы произошло, вот это вот чувство стыда, что он увидел то, что я о нем думаю, если бы он и написал бы мне, и просто бы появился в чате. Ты просто пытаешься это связать с деньгами, но это никак не связано с деньгами, а связано с тем, что он просто увидел мою реакцию, и все. И стыдность, это больше как шутка была, типа, для аудитории, ага, типа, мне стыдно сейчас что-то про него говорить. Ну да, когда тебе человек слушает то, что ты про него говоришь, немножко за базаром, типа, начинаешь следить. Не в том плане, что, типа, ты как-то очкуешь или, типа, того, а просто, как бы, вот он здесь есть сейчас... И ты представь, ну ты понимаешь, что он слышит. До этого же он не слышал, а тут слышит. И все. И что здесь, что здесь не так, я не понимаю. Ты почему-то на это нормально отреагировал. Деньги это заебись, донаты это хорошо. Да, Но, например, да, с... донаты заебись, деньги хорошо. В чем опять же я не прав? бы маразм закинул... Только при чем тут деньги, я не понимаю. Если бы маразм также бы зашел в чат и бы написал, или написал бы мне в внестремоличку, я бы то же самое чувство испытал. Типа, блядь, человек, про которого... Э, я, я не отказывался от твоих слов. Вот почему-то это он не, не подмечает. От своих слов, типа, какой маразм, типа, какую хуйню он делает, или делал, особенно делал, я не отказываюсь. И когда донатил, и после, когда мы его смотрели. Буквально сегодня мы смотрели. Десять тысяч, пошел я нахуй, кому я нужен. Я бы вряд ли поменял свое мнение насчет него, но почему-то... Ты такой молодец. Только вот я не менял свое мнение, как ты посчитал. Вот он опять же пытается мне предъявить, типа, я изменил свое мнение из-за денег. Хотя я в будущем, когда мы смотрели на маразму, все так же говорил, что он долбоеб. И то, что он несет хуйню, если он нес хуйню. В тот же момент, если он делал что-то хорошее, я говорил хорошее и до денег. Ты путаешь причины-следственные связи и пытаешься выгородить себя на фоне меня как-то как лучше, но я не понимаю искренне, что я сделал не так. Типа, да, чел зашел на стрим... Из-за этого мне стало чуть-чуть неловко, потому что он услышал все, что я про него говорил, да, чтобы... От своих слов и не отказывался, в любом случае. Да ты немножко поменял свое мнение, по-моему, не самый адекватный и хороший момент. В общем, подводя итог, больше всего мне не нравится в тебе твоя нетерпимость к чужому мнению. Твои периодически излишние выебоны, перепады настроения и твое мнение, которое должно ставиться в истину и в кол. Кстати, да. пользуясь случаем, хочу выгодить... Выказать... Как любой человек считает себя правым. В чем я не прав, сука? Любой человек считает себя правее остальных и, и, Иначе какой смысл? Как, как жить, блядь, не считая себя молодцом? Можно развиваться, можно делать что-то хорошее Узнавать новое Какие-то авторитеты, может быть, у кого-то есть И ну, развиваться, да? В моем же случае и в твоем же случае Ты также считаешь себя, ну, как минимум ты себя любишь То есть ты не идешь там, условно Осуждаю, но там заканчивать жизнь, потому что ты ну, живешь, да, значит ты ради чего ты живешь, есть какие-то цели, значит ты как-то себя немножко хуйню какую-то немножко сейчас затерли, если честно. Я думаю, вы меня немножко поняли, да, да. Я просто не могу уже мысли сформулировать из-за интернета, опять же жесткий дисреспект автору канала Режу Физпекта. Почему, спросите вы меня? А я вам отвечу. Да, пацанчик малой, пацанчик делает контент, он как бы нарезает все, красавчик, часто ролики выпускает. Ну, сука, чел, я не знаю, в каком-то классе, но что у тебя с грамматикой? Ты слова написать правильно не можешь, я не могу на название твоих роликов смотреть. Я захожу жестко почилить под нарезочку Физпекта, кайф. Поэтому поэтому у него 428 просмотров на этом видосе, а у Ярика по несколько тысяч, потому что Ярик умеет батить на комментарии. А ты, к сожалению, зелененький еще и даже не знаешь, что такое байты, и как работают алгоритмы, и как работают, э, ну, байты опять же. понуть вообще поймать офигенный вайп и настроение на вещь. Ярик забатил реально, Ярик забайтил на рекламу только что. Прикинь, э, чел, насколько ты... Э, даже не понимаешь, блядь, как все работает в этом мире, что тебя забайтил э, 14-летний чел на то, чтобы ты упомянул его в своем ролике. Просто, блядь, все делая байтовые названия, чтобы писали комментарии. Ты прикинь, насколько это изично было для него и насколько тупо это для тебя. Я, может быть, и не понял, но он это делал специально. Это, Причем совет мой был, по-моему. Как видишь, он работает, он самый популярный нарезчик. Вечер, а меня встречают ролики с названием РОСПУКОВЫВАЕТ ПОДАРОК ГРОМАТНО рот. Граната. Если ты посмотришь мои ролики более внимательны Тоже увидишь ошибки уже в самих роликах То, что я говорю Иногда специально допускаю какую-то ошибку Оплошность, чтобы об этом писали комментарии Но ты этого не поймешь Что это делается специально Опа Всем спасибо Всем пас, сап, удачи Пока Крупные выигрыши в потере. Адьос. Короче... <как> <как> Я понимаю, я что этот видос сделан больше посторонично, типа, не на серьезничих. Он опять же говорит, что серьезно ко мне, ну, нормально ко мне относится. И вот это все. Но что могу сказать? Каждый из аргументов говно полное. То есть даже если это шуткой смотреть, любой человек хоть немного со мной знаком, который сидит на моих стримах. Вот это про мою токсичность, про мою агрессивность. То, что, видите я из интернета злюсь. Да е-мое, чел, был бы ты на моем месте, я посмотрел, как бы ты себя вел. Вот честно. Я не думаю, что кто-то из моих постоянных зрителей хоть немного... Ну, считает, что я перегибаю палку, когда у тебя вылетает интернет И, по-моему, моя реакция вполне нормальная я, я просто человек, понимаешь? У меня есть эмоции Когда происходит пиздец, который портит тебе абсолютно все Но ты реагируешь на него соответствующе Про сахар я вообще в Типа, Чел призывает жрать сахар людям, которым нельзя жрать сахар По факту, но... Мега некрасиво Да, да и что там еще из претензий было? Токсичные к аудитории Дураков не люблю а на Твиче я формирую другую аудиторию, не ютубовскую На ютубе аудитория это в первую очередь цифры и статистика А на Твиче это живые люди Вот и вся разница Когда тебе приходят условно цифры, <laughs> превращаются в человека И приходят люди с ютуба на Твич, Ну где-то только 50% из них нормальные люди Остальные это люди, с которыми, я не знаю, тяжело Тяжело Ни с чем я с автором не согласен Кроме того, что токсичный, наверное Но... Представление его и тех, кого я послал нахуй Да, я токсичный, типа, без шуток В чем минус, плюс Или в чем я не прав, я реально не понимаю